Всем доброго вечера. Сегодня я хотел попробовать себя в весьма необычном для моего канала формате. Это страшная история. И, как вы поняли сейчас придет речь о невероятно красивой девочке, у которой к сожалению, нет позвоночника. Но сперва я хотел бы вам порекомендовать канал Мистер Десеттиконс. На этом канале вы найдете видео про тачки, котеек, ФСБ, Фури и другое. Парень делает жидости качественно и регулярно. Подписывайся. Ссылка в описании. Вся эта история основана на реальных событиях, рассказанных преподавателям экологии. Дело было как-то в Советском Союзе, в обычном уездном городе, центральной части России. Обычный город, обычные улицы, обычные люди. И когда в обычной семье родилась девочка с цыка красотой, но было одно «но», у девочки практически отсутствовал позвоночник. Но все началось с того, что на ранних стадиях беременности мать как-то раз решила прокатиться на ВСП и случайно упала. Тогда этому большого внимания не уделяли, но упала и упала с кем не бывает. Но никто не знал, что на самом деле из-за этого поступка зависела здоровая жизнь будущего ребенка. И когда уже мать обняла девочку, врачи прямо сказали, что ребенок не сможет ходить без посторонней помощи. Родители все поняли. Как я уже говорил, девочка родилась очень красиво, и родители просто не могли ее оставить в детском доме. Пять лет родители заботились о ребенке, и потом все-таки сдались, не смогли больше выдержать этого. Все-таки решили отдать девочку специальное учреждение для детей инвалидов. Прошло время, девочка росла, родители ее это видели и поняли, и поняли что они потеряли... Но было слишком поздно. Девочка скорее поворола свой недуг и стала жить, как и все здоровые дети.